Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. С вами Михаил Прошурин. Сегодня мы поговорим на такую тему, как пополнить кошелек Metamax криптовалютой Toncoin. Например, если вы не хотите устанавливать другие кошельки, а хотите просто пополнить Metamax, завести туда криптовалюту Toncoin, одержать там, например, полгодика или годика, когда она вырастет в цене. Вы ее также сможете продать за другую криптовалюту. Итак, давайте рассмотрим этот способ. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится наш кошелек Metamax, куда я сейчас перейду. На кошельке Metamax у вас уже должна установлена быть сеть Binance Smart Chain. Вот эта вот сеть. И также... У вас тут должно быть какая-то криптовалюта. BNV обязательно. Отсюда берется процент. Ну и другая какая-нибудь криптовалюта. Так, Нам надо с вами прежде всего в этот кошелек прописать тонкоин. У меня он сейчас прописан. Я его сейчас попробую удалить и показать вам как его прописать сюда. Итак, я проделал это сейчас у меня он не отображается для того чтобы нам прописать тонкоин нам нужно нажать вот на эти три точечки потом нажать смотреть счет в проводнике вот нажать сюда нажимаем сюда нас перекидывает на такую страницу и здесь в верхнем углу мы должны с вами прописать какой токен мы хотим установить на кошелек Metamax. Ну вот давайте напишем Toncoin. Вот как видите он у нас отобразился. Toncoin. Мы нажимаем на него. И копируем вот этот вот адрес. Копируем. Переходим снова в кошелек Metamax. и внизу импорт токена нажимаем и вставляем и добавляем вот видите вот он у меня добавился у меня раз здесь был тонкоин он у меня и отображается все нажимаем сюда и все у нас все отображается вот это все мы с вами проделали, теперь нам с вами надо перейти на один сайт, все ссылочки будут у меня в описании, внизу под видео, давайте я вам покажу где искать, вот перейдете например на любое из видео, вот это которое видео будете смотреть перейдете и вот здесь нажмете кнопочку еще и здесь будут все ссылочки какие вам будут нужны ну а мы с вами продолжаем дальше видео теперь нам с вами надо перейти на один сайт который называется nomi swap нажимаем и попадаем на этот сайт у меня под видео нажмете на ссылочку и попадете вот на такой сайт Прежде всего у вас здесь будет кнопка подключить кошелек. Вы подключите сюда свой кошелек Metamax. И у вас здесь должны отобразиться вот такие вот циферки. Это означает, что ваш кошелек Metamax подключен. Далее вам надо будет перейти и нажать на кнопочку Swap. И вот здесь ваш кошелек, когда будет подключен, вы нажимаете вот на эту кнопочку сюда. И здесь будут отображаться криптовалюта. Которая у вас есть. Она будет отображаться. Вот видите у меня есть 0.0252 BMV. Ну и загружает сейчас другую, что у меня здесь есть. Видите, даже есть тон ToneCoin. Так как я его уже покупал. У вас не будет здесь ну, будет отображаться. Ну, не будет, наверное, будет 0, 0, 0, 0 ничего не будет. Итак, что мы делаем? Закрываем пока. И, например, я хочу за BMW купить тонкоин. Значит, я здесь нажимаю кнопочку. Ищу тонкоин. Нажимаю. И вот здесь я должен прописать. Сколько я хочу отдать BNV, чтобы получить тон коин? Итак, давайте пропишем. Ноль. Точка. Ноль. Наверное мало. 7 от 00.7 нам вот должны дать вот столько тонкоин. Ну давайте попробуем. Нажимаем на кнопочку Swap. Нас предупреждает, что здесь будет браться комиссия мы согласны нажимаем снова открывается вот такая страничка я перехожу сюда далее опускаемся вниз нажимаем подтвердить закрываем и давайте посмотрим зайдем в кошелек metamax опускаемся вниз и вот как мы с вами видим у меня произошло пополнение вот таким способом мы можем просто Перевести на Metamax ToneCoin. Я еще раз повторяю. Для тех людей, которые хотят просто купить ToneCoin, поддержать его там полгода, год, когда он вырастет в цене, просто обратно его продать за другую валюту. Как продать? Это очень просто. Это надо вот так вот стрелочку нажать. Вот здесь сюда же войдете. И здесь выберите опять ToneCoin. И здесь выберите, за какую валюту вы хотите его продать. Все, у вас откроется вот такая вкладочка опять. Вы просто вписываете. И потом просто продаете его. И все. Вот такой простой способ. Ну на этом у меня все. С вами был Михаил Прошуин. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки.